Надеюсь, у вас все хорошо, несмотря на не очень хорошую погоду, но, по крайней мере, у нас, надеюсь, у вас все в порядке. Сегодня мы с вами в рамках нашего курса «Бухгалтерский учет. Инновации и проблемы отчетного года» рассмотрим новый блок вопросов, которые тоже имеют отношение к нашей отчетности и которым мы иногда уделяли прежние времена меньшее какое-то внимание, ну, всего, наверное, более спокойной нашей жизни. Но жизнь у нас меняется, она очень динамичная, она предлагает нам новые какие-то проблемы. Если на прошлом занятии мы с вами смотрели изменения стандартов, которые у нас внедрились в прошлом году, если мы про запасы говорили чуть-чуть, и про стандарты, отчет, на который пришли, были введены к обязательному применению в отчетном году, это как вложение «Основные средства и аренда», то сегодня у нас будут несколько иные вопросы, но, тем не менее, тоже, собственно говоря, для нас с вами очень важные и значимые. Первое, что мы с вами должны рассмотреть в рамках нашего сегодняшнего занятия, это, соответственно, учет курсовых разниц, которые у нас могут образоваться, соответственно, при наличии договоров, которые выражены в валюте, и, соответственно, при наличии денежных средств, тоже, которые у нас имеются в валюте. Коллеги, кто позже присоединился, доброе утро. Итак, мы приступили с вами к рассмотрению первого вопроса. Как вы помните, у нас в отношении курсовых разниц действует положение. 3 дробь 2006, учет, соответственно, активов и обязательств, выраженных в валюте. И с этой точки зрения мы помним с вами общее правило, соответственно, о том, что если у нас имеются либо активы, либо обязательства, соответственно, они подлежат переоценке. Если вы посмотрите на тот слайд, который сейчас представлен вашему вниманию, то мы с вами вспоминаем, что у нас курсовые разницы возникают, во-первых, из-за того, что меняется курс центрального банка, который устанавливается на определенные даты. Да? И с этой точки зрения они у нас возникают при переоценке валютных остатков на счетах в банке и, соответственно, в кассе, если у нас имеется там наличная валюта. Они у нас возникают, соответственно, по дебиторской кредиторской задолженности которые образуются у товаров, по, у организации, простите, по, за, по расчетам за товары, работы, услуги. Ну и, наконец, по займам, полученным и предоставленным. И вот если у нас есть, соответственно, такие позиции, то при изменении курса есть необходимость переоценивать. Если мы посмотрим, соответственно, на тот стандартный порядок, к которому мы, я думаю, очень давно уже привыкли, то он предполагает, что вот если у нас имеются, соответственно, вот такие э, статьи э, в учете, то, соответственно, мы должны провести э, переоценки, которые мы должны будем отражать в, соответственно, бухгалтерском учете, а потом финансовой отчетности э, по, на дату осуществления операции, на последнее число текущего месяца, ну естественно, если мы окончательно уже гасим наши обязательства, которые были до этого. Процедуру, которая в принципе, к которой все привыкли, и как вы понимаете, у нас всегда вот эти результаты переоценки учитываются, соответственно, уже при формировании финансового результата в бухгалтерском учете, они учитываются целях исчисления налога на прибыль. То есть, мне кажется, что здесь у нас вопросов не возникало. Есть отдельное напоминание, хотя тоже, я думаю, что все помнят, что при этом в рамках вот этого порядка общепринятого, к которому мы привыкли, не переоцениваются авансы э, и выданные, и полученные, а также, соответственно, обязательства в валюте, если у них в договоре зафиксирована рублевая оценка, но они исполняются в валюте. То есть, если мы работаем с иностранными контрагентами. Поэтому вот это мы не переоцениваем. Последние не переоценивается по той простой причине, что у нас есть, соответственно, в учете рублевая оценка, и у нас нет необходимости просто-напросто переоценивать их. С учетом тех последних событий, которые у нас с вами сейчас сложились, мы должны иметь в виду, что... Курс стал высоковладельным, очень сильно меняется, и если мы вспомним э, динамику курса последних дней марта, начала апреля, то, конечно, она для многих организаций носила такой катастрофический характер, и с этой точки зрения у нас, соответственно, был принят, были приняты положения в федеральном законе, номер 67 ПЗ 26 марта 2022 года, который, в принципе, был направлен на, на вот это избежание тех негативных последствий, которые могли бы быть у организаций вот при высокой динамике курса. Ну, прежде всего, естественно, этот закон был направлен на корректировку налоговой нагрузки в части, в части налога на прибыль, и поэтому были введены специальные правила учета. Если мы посмотрим на эти специальные правила учета, то они предполагают следующее, что в период 22-24 годов положительные разницы, соответственно, по требованиям и обязательствам признаются в доходах только на дату погашения. То есть на самом деле у нас нет необходимости проводить их переоценку, я здесь говорю сейчас про налоговый учет, да? для целей налогообложения на последний день месяца, как мы с вами к этому привыкли. То есть таким образом, вот в той ситуации, когда у нас рубль а, стремительно падал по отношению к валюте, мы с вами могли, в принципе, не начислять вне доходы, а, ну и, соответственно, не увеличивать базу по налогу на прибыль. Что касается, а, соответственно, уже... При погашении обязательств, то опять-таки, если у нас возникают 20, отрицательные курсовые разницы, то в двадцать 24 годах у нас будет действовать точно такой же порядок, то есть мы будем признавать курсовые разницы только при погашении обязательств. В 22-м году у нас отрицательные курсовые разницы, соответственно, признаются в стандартном порядке. Но как вы понимаете, в этой ситуации Значит, если у нас возникали курсовые разницы, то они, соответственно, отрицательные. Если они возникали, то у нас стремительно уменьшались расходы, и это оказывало влияние на налог на прибыль в соответствующих периодах. Ну вот 22 год у нас пока такой порядок по применительно к отрицательным курсовым разницам, ну а на 23-24 год у нас зафиксирован вот соответствующий подход. Коллеги, как вы понимаете, эти изменения вызванные, конечно, вот сейчас теми геополитическими событиями, которые происходят. И если у нас, соответственно, будет потом что-то меняться, ну, значит, мы с вами об этом просто-напросто узнаем. Правила переоценки не меняются для активов, которые выражены в иностранной валюте, по денежным счетам. То есть, смотрите, если мы говорим с вами, что переоценка всегда касается как бы двух больших групп. Да? Первое – денежных счетов, второе – обязательств, имея в виду дебюток, кредиторку и займа. То вот по денежным счетам у нас порядок с вами не меняется. Если у нас, соответственно, есть деньги, в наличка в валюте в кассе – по, соответственно, валютным счетам, спецсчетам банки или переводам в пути, то они переоцениваются, соответственно, в стандартном порядке, то есть мы тут будем уже признавать все доходы и расходы, которые возникают непосредственно по уже вот этим денежным счетам. Напоминаю, что в бухгалтере у нас порядок по-прежнему сохраняется, то есть мы с вами будем видеть, при, ну, в зависимости от того, у кого что есть на балансе, мы будем видеть вот при такой высокой волатильности, конечно, курса, которая была некоторое время назад, мы будем видеть различия в, соответственно, финансовом результате, который подтверждаем в бухгалтерском учете и в налоговом учете. Следующее, что у нас с вами надо обсудить. Это признание форс-мажора и, соответственно, его последствий. Ну вот наша жизнь, к сожалению, стала настолько стремительно и настолько богато форс-мажорными обстоятельствами, что здесь у нас, конечно, возникает целый ряд вопросов, а как вообще мы должны к этому относиться, что мы будем признавать форс-мажором, что мы не будем признавать форс-мажором, ну и, соответственно, как это все будет отражаться в бухгалтерском учете. Если вы посмотрите, то само понятие форс-мажора – у нас сформулировано в 401 статье Гражданского кодекса, и, соответственно, здесь у нас с вами указано, что если сторона, которая не выполнила обязательства по договору а, в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а, ну, которые еще следует доказать, но если она не выполнила именно поэтому, то она освобождается от ответственности за неисполнение этих обязательств. Ну смотрите, о какой ответственности идет речь. Поскольку в договорах мы помним, что всегда прописывается, соответственно, штрафные санкции за нарушение или э, полное неисполнение договорных обязательств, то, соответственно, если есть форс-мажор, то тогда у нас обычная соответственно, делается ссылка, что, соответственно, тогда вот эти уже, эта ответственность, она исключается. Если посмотреть что налоговый кодекс говорит о том, как, какие условия следует, соответственно, предполагать, говоря о форс-мажорных ситуациях, то предполагается, что, во-первых, она должна иметь чрезвычайный характер, то есть она выходит за какие-то пределы нашей стандартной жизни и для нас является таким экстраординарным событием. Она является неотвратимой. Мы не можем препятствовать этой ситуации и она не возникает, как бы вот не связана с нашими действиями. Ну вот это последнее, не зависит от боли человека, да? она не связана с нашими действиями. Ну и конец, наконец, к, одним, к одному из условий является то, что она является, относится к непреодолимым условиям. То есть на самом деле мы не можем как бы изменить ту ситуацию, которая складывается. Но вот смотрите, коллеги, здесь может быть совершенно разный подход, ко всем перечисленным условиям может быть разный подход к их трактовке. Вот, например, если мы с вами говорим, ну, например, есть пожар, который уничтожил значительную часть активов нашей организации, и с этой точки зрения мы должны как-то вот посмотреть, можем мы его вообще считать вот этим форс-мажорным обстоятельством или нет. И вот тогда мы четко должны сказать, если пожар произошел, в результате того, что, например, горит целый регион, ну, вот как у нас, к сожалению, бывает часто, когда горят леса и горят большие лесные массивы, и мы не можем, а наши, например, наши активы расположены именно на этих участках, на этих территориях, и мы этому не можем препятствовать самостоятельно, поскольку горит все вокруг. Но тогда мы с вами можем говорить о форс-мажоре. Если у нас форс-мажор связан с тем, что, например, у нас некачественная электропроводка, или у нас э, сотрудники допустили какие-то там нарушения техники безопасности, курили, не там бросили окорки и у нас загорелось, и даже если он, мы, у нас погиб весь склад со всеми нашими товарными запасами, то вот этот форс мажором никак не назовешь, потому что все-таки это связано с нашими такими негативными действиями. С нашими, я имею в виду, с действиями человека. Обычно в стандартной ситуации форс-мажором, соответственно, считается стихийные бедствия, военные тер тер террористические действия, крупные забастовки, диверсии, закрытие границ, эпидемии. Но вот если мы с вами посмотрим то, в общем, сейчас мы должны с вами сказать, что из того, что перечислено, у нас есть довольно много, к сожалению, тех событий, которые мы могли бы признать форс-мажором. Кроме того, мы должны помнить, что, еще раз повторюсь, что на самом деле здесь вот такие иногда неоднозначные трактовки. Но вот то, что сейчас происходит на Украине, мы можем сказать, что, по сути, это, конечно, форс-мажор. В то же время мы должны четко понимать, что все форс-мажорные события должны быть оформлены соответствующими документами. Вот поскольку наш бухучет очень жестко привязан, я имею в виду российский, да, очень жестко привязан к документам, которые а, объясняют какие-то факты хозяйственной жизни или подтверждают те условия, которые сложились, то мы должны иметь в виду, что даже вот в этих условиях, когда мы понимаем, что, естественно, вот эта специальная военная операция, которая сейчас происходит, она, по сути, четко попадает под понятие военные действия. Но будем мы признавать форс-мажором ее или нет в результате того, что мы не выполняем какие-то обязательства, все-таки предполагает, что мы еще готовы это подтвердить документально. Если посмотреть, соответственно, на какие-то примеры, то мы можем с вами сказать вот то, что у нас было раньше. Ну, вот, Ну, Например, когда у нас была пандемия, как вы помните, у нас были закрыты границы. И вот когда мы с вами сталкивались с тем, что какие-то организации не могли до конца осуществлять свою деятельность, то мы могли сказать, например, что из-за закрытия границ, соответственно, кто-то те, кто организации, которые выпускали в том числе и средства индивидуальной защиты, в течение какого-то времени не могли обеспечить соответственно своего производства и поставки своим потребителям на вот этих индивидуальных средств защиты. Пожалуйста, перед нами форс мажорная обстоятельства, потому что мы столкнулись с тем, что границы закрыты, если, может, какие-то комплектующие или компоненты или еще какие-то материалы исходные получали из-за рубежа, то мы просто не могли, соответственно, это поставить. Если у нас есть, например, какие-то проблемы, то мы можем сказать, что к форс-мажору может относиться взлом банковских счетов и, соответственно, кража денежных средств, уже, которые там хранятся. Но здесь тоже надо иметь в виду, что это очень аккуратно к этому относиться, к признанию такого форс-мажора, потому что надо иметь в виду следующее. Зависит все еще и от того, насколько... Все-таки у нас обеспечена наша информационная безопасность. Если вы посмотрите, сейчас уделяется этому очень много внимания по защите данных, организации. И при, в ситуации, если а, мы все для этого сделали, но тем не менее взлом произошел, особенно с количеством участивших, участившихся хакерских атак, то, конечно, это тоже может быть признано форс-мажором. А, на сегодняшний день, вообще, когда мы говорим о форс-мажоре, то очень часто мы все-таки понимаем, что извините сейчас секундочку что-то он не хочет переключать все переключилась значит мы понимаем, что как правило у нас форс-мажор возникает вот с какими-то действиями связанными не только не столько с нашими например с проблемами внутри страны, сколько, как правило, это проблемы, связаны уже с какими-то внешнеэкономическими, ну, хочется ситуациями, да, то есть закрытием границ там в связи с чем-то, такой локдаун жесткий, когда там невозможно осуществить какие-то поставки. Но в то же время мы должны иметь в виду, что форс-мажор может быть признанный по договорам, которые исполняются внутри Российской Федерации, то есть между российскими организациями и на территории Российской Федерации, когда все-таки наши отечественные компании уже не могут выполнить обязательства друг перед другом всего вот этих сложившихся обстоятельств и, соответственно, например, в том числе не могут взаимодействовать с иностранными партнерами. Вот посмотрите, какие, например, у нас здесь основные причины, по которым мы можем говорить о «Форс-мажоре». Здесь четко только по событиям 2022 -го года, потому что они у нас все сейчас наиболее актуальны. Физическая невозможность перевести оплату из-за отключения ряда банков от международной банковской системы SWIFT. Ну да, вот, вот она не распространяется теперь на некоторые банки. И, соответственно, невозможно исполнить обязательства перед контрагентами. Невозможно исполнить своевременно. Иногда есть вообще проблемы по этому поводу. Значит, мы будем признавать это форс-мажором. Приостановка деятельности из-за решения международной компании «Уйти из России». Компания ушла, и с этой точки зрения, если у нее, например, были какие-то потребители, которые в свою очередь имели контракты с другими российскими компаниями, они их просто не могут вы, выполнить, ввиду того, что компания больше не функционирует. Перед нами еще одно форс-мажорное обстоятельство – заморозка поставок готовой продукции из-за отсутствия сырья, материалов, комплектующих расходных материалов из-за рубежа. Ну, коллеги, мы видим с вами то же самое практически. Мы не можем полноценно осуществлять наше производство и поставку до того момента, пока мы не найдем замену соответствующим исходным материалом. Замена это требует времени, поскольку надо найти другого поставщика, надо очень часто найти другую логистику, в силу того, что вы понимаете, что сейчас с транспортным сообщением у нас тоже есть определенные проблемы. То есть у нас нарушена там, допустим, логистика по транспортировке всего из Европы, даже если там какие-то поставки осуществляются, ну и плюс проблемы с авиационным сообщением, которые тоже, соответственно, у нас никто не отменил. Отказ иностранных транспортных логистических компаний работать с российскими организациями. Ровно то же самое. Мы ищем новую логистику. И это все требует времени. А еще, как вы понимаете, это требует дополнительных расходов. То есть мы видим еще один аспект наличия вот этих проблем, когда у нас начинают увеличиваться, соответственно, себестоимость исполнения наших обязательств, но со всеми, уже со всеми последствиями, которые есть. Невозможность выполнить обязательства по поставкам в розничные магазины в связи с отсутствием импортных поставок. Ну, я здесь пример привела по цветам. Цветочный бизнес – это такой довольно мощный бизнес, и, как вы знаете, в значительной степени он был ориентирован на поставки цветов, в том числе из Европы. Ну вот, просто невозможно выполнить, поскольку нет этих поставок. Отказ от работы иностранных сервисов, необходимых для работы бизнеса. АНБ, Booking нам знакомый с вами, может быть, на частном уровне сервисы, но, как вы понимаете, поскольку наш туристический сегмент в значительной степени с ними сотрудничал, то здесь тоже наметились определенные проблемы. Прекращение в одностороннем действии лицензии иностранного программного обеспечения, которое в полной мере используют для работы. Но вот смотрите, коллеги, мы с вами сталкиваемся с, этой, с такой проблемой. Многие из наших, особенно крупных компаний, использовали иностранное программное обеспечение. Я там даже не говорю о том, что... Например, оно использовалось в рамках организации внутреннего управленческого учета, что на нем были построены вообще различного рода ERP-системы. Но мы сталкиваемся с тем, что сейчас это не работает, и поддержание системы управления на необходимом уровне, требует перестройки сейчас самой, самой системы, что может привести к какому-то сбою. Ну, например, если у нас вся логистика координировалась через это программное обеспечение. Невозможность доставки клиентам для, соответственно, предпринимателей, работающих по дропшиппингу. Значит, вот этот дропшиппинг – это на самом деле такое направление, в котором, наверное, занимаются какие-то компании, в которой, с которыми вы работаете. Когда речь идет о прямых поставках, и есть организация-изготовитель, есть покупатель, и с этой с точки зрения вот этот организатор, фактически в интернете осуществляет вот это сотрудничество. Товар не поступает к нему, то есть он в какой-то степени выступает как агент, при том, что... В принципе, как, ну, как таковы будут, вот, есть другое просто отдельное название. И с этой точки зрения тоже есть проблема вследствие того, что нарушаются вот эти хозяйственные связи. Рост цен в связи с отсутствием, соответственно, компаний, которые ушли с рынка, им на смену приходят другие компании, но они поднимают цены автоматически, и мы видим с вами проблемы в части исполнения обязательств. Ну и наконец есть у нас еще индустрия, то есть индустрия, которая занимается организацией различного рода встреч, деловых мероприятий, каких-то презентаций. И прочих подобных мероприятий. Ну вот у них тоже большие проблемы, поскольку есть и проблемы с логистикой, с закрытыми границами, если предполагалось участие иностранных партнеров. Вот все проблемы вот эти у нас, соответственно, остались. Между тем, мы должны иметь в виду, что, понимая все вот эти особенности, вообще-то надо понимать, что форс-мажорная вот эта ситуация, она должна быть как-то зафиксирована документально. И с этой точки зрения, чтобы потом не спорить в суде, почему так произошло. Да? И с этой точки зрения, хорошо бы нам с вами иметь, Соответственно, некоторые документы, которые бы подтверждали вот эту ситуацию. К числу таких документов, например, относятся официальное письмо от, от, с отказом о сотрудничестве, письмо о задержке или невозможности доставить груз от транспортной компании, ссылка на закон э, или иной какой-то документ региональных или федеральных э, властей, который прям влияет на работу компании. Ну вот если посмотреть на арбитражную практику, которая у нас была, ну, по последним событиям здесь пока у нас еще нет такой практики, а вот которая была по пандемии, то мы бы с вами посмотрели и отметили, что там были самые разнообразные а, ситуации, в том числе и по трактовке и признанию форс-мажорной вот этой ситуации, а, и они далеко не всегда решались в пользу организации, которая требовала признать форс-мажор, но вот, Пример приведу простой. Организация не выполнила свои обязательства по получению продукции другой организации. Чем она, собственно, это обосновала? Да, и, естественно, отказалась платить те неустойки за отказ от получения этой продукции. А чем она это объясняла? Она это объяснила очень просто, что директор возрастной, у него, соответственно, он не имел права выходить на улицу, подписывать документы. Но если вы помните, у нас лица старшие, уже не помню, 60, наверное, лет или 65, уже забыла, соответственно, были на самоизоляции добровольные, даже если они не болели. И с этой точки зрения, в принципе, вот у них был один из аргументов. Второй из аргументов о том, что, соответственно, был режим самоизоляции, введенный локдаун, в том числе для работы предприятия и вообще на территории региона, где они работали, соответственно, был режим изоляции. Что сказал суд? Суд вообще сказал, а можно это как-то документально подтвердить? Можно ли подтвердить документально, что у вас директор был на системе изоляции? Кто его завещал, замещал в это время? Мог ли он в электронном виде подписать эти документы? Есть ли распоряжение региональных властей о том, что у вас введен локдаун и так далее. Поскольку никаких этих документов не было в организации, то, соответственно, решение, суд принял решение в пользу ССА, то есть ее обязал компенсировать все те убытки, которые связаны с неполучением вот этой продукции. Коллеги, не забудьте, пожалуйста, вот у нас не зря появился 27-й ФСБУ, который четко не только определяет правила документа оборота, но он просто еще дополнительно акцентирует внимание на том, что у нас документы по всем вопросам, которые обосновывают нашу позицию, должны быть. Пожалуйста, обратите на это внимание. Если мы говорим о пандемии, ну, я вообще надеюсь, что она закончилась, но наша жизнь теперь непредсказуема. Да? У нас была пандемия, соответственно, по COVID-19, и если мы посмотрим на как бы обобщение практики, которое, соответственно, у нас сделал Верховный суд, то он просто написал, что сама пандемия, она не может быть признана форс-мажором. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это такое событие как бы мирового масштаба, но само по себе она форс-мажором не признается. А вот что может быть признано? Отмена массовых мероприятий, ну это по сегментам бизнеса, да, то есть мы там говорим, например, про киноиндустрию, то вот, пожалуйста, кинотеатры закрыты, да, отмена массовых мероприятий, запрет на передвижение транспорта, ну как вы помните, была такая проблема, приостановление деятельности компании в отдельных хозяйственных сферах, у нас не работал с вами общий ПИТ, у нас не работали спортивные организации, развлекательные и многие-многие другие. Введение режима самоизоляции, Ну это когда жесткий был режим, запрет торговых операций с отдельными государствами. Коллеги, на, если у нас, упаси бог, это повторится, на все оформляем документы. Если у нас это есть, значит все документально подтверждаем. Еще к этому уже примыкающая тема – учет событий после отчетной даты. Если вы помните, у нас есть старенькое седьмое ПБУ 98-го года рождения, которое так и называется – учет событий после отчетной даты, но при этом мы к нему относимся иногда так вот как-то. Ну, не очень внимательно, поскольку считаем, что, в общем, и так все понятно. Если вы посмотрите, то вообще ну довольно жестко требует отражать те события, которые прошли в период после завершения отчетного года, то есть, после 31 декабря до момента подписания отчетности финансовой руководителям. И в этой части мы посмотрим, если этот период, ну так условно, с 1 января там до каких-то чисел марта, когда подписывается в большинстве случаев отчетность, может произойти ряд событий. Что мы должны про это помнить? то у нас среди всех этих событий выделяются два типа – корректирующие и некорректирующие. В нашем стандарте они немножко подлиннее все называются, но вот эти формулировки, они из МСФО, они очень хорошие, лаконичные такие. Так вот, если мы посмотрим с вами на корректирующие события, да, то здесь имеется в виду, что фактически э -э объекты, которых касаются эти события, у нас в этот момент уже были учтены на балансе по определенным оценкам. И с этой точки зрения, если потом что-то происходит с этими объектами, а мы с вами здесь говорим прежде всего о негативных изменениях, хотя нам говорят, что это как благоприятные, так и неблагоприятные, да? мы прежде всего говорим о негативных оценках, то вот эти корректирующие события требуют, чтобы мы их учли в финансовом результате, по состоянию на 31 декабря, то есть отразили финансовой отчетности. Сразу, чтобы больше не говорить о благоприятных. Смотрите, у нас же с вами действует принцип осмотрительности, финансовой отчетности. И с этой точки зрения мы говорим как? Что мы с вами неблагоприятные, вероятные неблагоприятные события должны оценить, если можем, и отразить, в отчетности, а вот благоприятные мы отражаем только при, пол... при вероятности возникновения неблагоприятных, а вот благоприятные только когда не совершатся. И поэтому хоть здесь упоминаются благоприятные, но, в общем, мы про них особо можем не думать. Так вот, про неблагоприятные. Урегулирование судебного спора, который состоялось после окончания отчетного периода, когда, соответственно, у организации подтвердился факт Наличие обязательства. То есть ситуация довольно простая. В феврале проходит суд, который присуждает организации, соответственно, какие-то штрафные санкции, пении и все, что должно ухудшить ее финансовый результат. Несмотря на то, что суд проходит в феврале, мы должны будем по состоянию на 31 декабря признать эти корректирующие события и, соответственно, отразить их в отчетности. Ну да, вот такой подход. Почему? А потому что, собственно, вот в чем основание, почему мы это признаем? А потому что если у нас, соответственно, эта операция прошла до того, как завершился отчетный период, то, соответственно, она имеет отношение к уже законченным событиям. Да? Вот перед нами корректирующее событие. У нас может быть еще незаконченное событие. У нас есть дебиторская задолженность в нашем, стоит на нашем балансе, но в период после 31 декабря мы видим, что, например, либо наш контрагент, наш дебитор обанкротился, либо, соответственно, он выделил, выведен из госреестра. Что в этой ситуации происходит? В этой ситуации мы понимаем, что нам наш дебитор денег, соответственно, больше не заплатит. И вот с этой точки зрения, соответственно, мы должны иметь в виду, что нам придется списать его задолженность в этой ситуации. Когда мы опять же будем это делать? По состоянию на 31 декабря. Смотрите. Коллеги, во-первых, мы должны не забыть, что у нас должен быть приказ руководителя на списание и бухгалтерская справка, на основании чего мы принимаем такое решение. И вот с этой точки зрения перед нами еще одно корректирующее событие. Мы можем еще назвать негативное событие, которое тоже очень часто влияет на нашу финансовую отчетность. Когда мы с вами сталкиваемся с обесценением например, наших запасов. Если мы с вами на, предыдущих, на предыдущей нашей встрече говорили о том, что, например, в внеоборотные активы мы должны проверить на обесценение по состоянию на 31 декабря, то есть там мы в плановом порядке просто смотрим, есть ли у нас признаки обесценения или нет. И если они у нас есть, то мы, в общем-то, это нормально признаем в плановом порядке на 31 декабря. А вот если мы говорим о запасах, то при том, что там тоже есть требования в пятом по СБУ о том, что мы должны отразить, соответственно, по наименьшей величине между чистой ценой продажи и факти минус затраты на продажу и, соответственно, фактическими затратами, то есть себестоимостью, то мы можем столкнуться с тем, что... Например, мы посмотрели, они у нас стоят нормально совершенно по себестоимости, признаков обесценения по запасам нет, а когда у нас наступил уже последующий период, например, январь, февраль, что-то происходит в экономике, и мы видим, например, существенное падение цен. А с чем, в чем вот у нас будет как бы основание для того, чтобы вообще сейчас говорить о том, что придется признать обесценение? Но, ну, например, основанием может быть ситуация, когда мы с вами продаем тот ресурс, ну, например, мы продаем какие-то наши товары или готовую продукцию по цене ниже себестоимости. Но продаем это как раз вот в этот период, который, соответственно, у нас после отчетной даты, до момента подписания. Да? Мы продаем ниже себестоимости и продаем не потому, что у нас какие-то такие экстраординарные события. Да? но, Например, нам нужны деньги, вот прям сию секунду погасить кредит. При том, что у нас есть плановая дебиторка, которая поступит, но нам нужно четко сегодня. Это одна история. А если, например, у нас падает цена, и она начала свое падение, ну, например, условно в феврале, и мы в плановом порядке продаем свою продукцию, но у нас цена просто снижается из-за того, что рынок падает в цене, то тогда перед нами уже как раз вот то корректирующее событие, которое опять-таки мы должны отразить. И мы его будем отражать на 31 декабря, опять же оформляя документально вот эти вот причины, соответственно, таких решений. Как вы понимаете, все это будет бить по нашему финансовому результату, он, естественно, будет снижаться, Ну, к сожалению, при этом это ничего не будет признаваться для цели налогообложения, что нас с вами всегда беспокоит Потому что, собственно говоря, там будет в соответствии с 25 главой все признаваться. Кроме того, что у нас есть корректирующие события, у нас есть некорректирующие события. Некорректирующие события – это те, которые происходят, в том числе негативные, но они не требуют никаких отражений в отчетности, да. Ну, я даже не говорю там о колебаниях курса, об изменении стоимости ценных бумаг, если у нас, соответственно, они есть вот, вот в этот период, да, потому что там очень понятный аргумент, почему мы этого не отражаем, а потому что там мы даже не знаем, к какой дате надо привязаться. У нас там курс все время меняется, цена ценных бумаг меняется на бирже, и с этой точки зрения у нас просто нет вот той даты, на которую мы должны зафиксировать. То есть мы ничего не трогаем, совершенно спокойно. Но у нас бывают иногда некорректирующие события, которые мы не отражаем в отчетности, но которые мы должны обязательно упомянуть в пояснениях к бухгалтерскому балансу отчету о финансовых результатах. Вот смотрите, сегодня я пример уже приводил. Например, упаси бог, у нас сгорел склад. На этом складе была сосредоточена Соответственно, значительная часть нашего товара или нашей продукции, вот слово «значительное» надо понимать следующим образом, потеря вот этого объема товара может, соответственно, прервать непрерывность нашей деятельности. И вот, допустим, такое неприятное событие с нами случилось, мы его не отражаем, потому что оно, соответственно, оно, соответственно, не является так сказать, плановым каким-то, да, оно не связано с нашими действиями. То есть это вообще такое экстраординарное событие, при том, что оно может быть не форс-мажором, как вы понимаете. Но поскольку мы утратили значительную часть ресурсов, то мы должны об этом написать, соответственно, в своей отчетности. Мы должны написать в пояснительной записке, что, соответственно, в связи с таким-то таким событием компания утратила значительную часть активов, что может создать трудности для работы. Но я думаю, что мы не будем сразу писать о том, что у нас нарушается непрерывность деятельности, хотя, в принципе, речь может стоять и об этом. Коллеги, если кто-то забыл да, про непрерывность, непрерывность предполагает, что мы можем работать и осуществлять свои обязательства по платежам контрагентам. Так вот, если мы этого не можем, то мы должны, соответственно, это указать хотя бы в пояснительной записке. Если мы посмотрим, вот я тут специально слайд сделала, который касается наших последних всех ситуаций, это практические примеры, например, что должна сделать строительная компания, у которой в результате происходящих изменений, например, резкого роста цен на Сырье и материалы, которые ей нужны для осуществления деятельности, какие решения она может принять в этой ситуации? Вот смотрите, в принципе, она должна как-то отразить резкий рост стоимости материалов, который является одной из основ ее бизнеса. Значит, либо она отражает, соответственно, по рассматривая их как события после отчетной даты, а организация принимает решение продолжать работать, несмотря на рост цен, но все-таки говорит о том, что цена на входные ресурсы увеличивается, то есть в этой ситуации все-таки она должна упомянуть вот эти негативные изменения, которые ждут ее в следующем году. Если, соответственно, организация считает, что в условиях таких вот такого роста цен, она ну, то ли может деятельность, то ли вести, то ли не может. Она, соответственно, должна написать, что несмотря на рост цен, она все-таки говорит о том, что на данном этапе она сможет, соответственно, вести деятельность свою непрерывно. Смотрите, мы сами это должны оценить, что мы можем здесь сделать. То есть мы говорим, что да, цены растут, но мы все-таки сможем работать даже в условиях таких цен. Либо, если, например, организация считает, что она не сможет работать в связи с удорожанием, то есть... Покупка таких входных ресурсов, которые нужны, является настолько дорогой, что покупать свою цену поднять не удастся, Покупатель не будет покупать по этой цене, то есть компенсировать эти расходы просто нечем, а внутренних финансовых ресурсов, возможно, просто нет. Но тогда надо говорить о прекращении деятельности. То есть, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, что вот эти события, они влияют очень на то, как мы будем представлять свою отчетность. Хочу напомнить, 98 -го год стандарт. Очень часто на него вообще никто никак не реагирует. Так. Сейчас секундочку мне тут. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Значит, если мы посмотрим с вами на а, инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, то я не буду останавливаться на общих основаниях, поскольку время так уже у нас идет. Да? Но, тем не менее, вы понимаете, что прежде всего мы должны проводить инвентаризацию дебиторской-кредиторской задолженности, соответственно, перед составлением бухгалтерской отчетности. То есть у нас тут есть совершенно четкое требование, да? ну а также при реорганизации организации, будь то, соответственно, ее реорганизация в одной из форм, там слияние, разделение и прочее, да, либо при ликвидации. И, соответственно, у нас там есть даты. Если перед годовой отчетностью до 31 декабря, если мы говорим о том, что составляем это на предмет реорганизации, то, соответственно, до того, как мы будем составлять вот этот передаточный акт, соответственно, или ликвидационный баланс, мы должны с этим определиться. Документальное оформление. Говоря о документальном оформлении, мы с вами, соответственно, помним о том, что у нас должна быть комиссия создана на проведение. Инвентаризации, соответственно, с обозначением дат, когда у нас это проводится в плановом порядке, соответственно, с обозначением членов комиссии, которые туда входят, не забудьте, что там обязательно должен присутствовать сотрудник бухгалтерии, и при этом, соответственно, мы должны оформить целый блок документов. Во-первых, это, естественно, приказы, все, которые касаются, что касается дебиторской и кредиторской задолженности, это, конечно, у нас еще предполагает, что у нас есть комплект справок о сверх с нашими контрагентами, ну естественно, у нас составляется как раз уже инвентаризационная ведомость по вот этой форме ИНВ-17. Она у нас есть унифицированная, ей вполне можно пользоваться. И с этой точки зрения мы с вами видим целый блок документов, которые здесь у нас присутствуют. Хочу напомнить вам вопрос, который, я думаю, для вас известен и касающийся срока исковой давности. Базовый срок у нас с вами по вопросам, связанным с дебиторской и кредиторской задолженностью, это три года. Хочу обратить ваше внимание, коллеги, на тот момент, сейчас посмотрю, ой, извините, не туда, открыла. На тот момент, что у нас срок исковой давности может меняться. Вот мы привыкли с вами к тому, что он три года и понимаем, что мы начинаем, соответственно, отсчитывать этот срок с момента, когда наступает, соответственно, уже Дата оплаты. Вот она наступила, нам деньги не пришли, мы начинаем, соответственно, от счета этого срока. Надо иметь в виду, что тут у нас есть такие интересные моменты. С одной стороны, мы с вами только что сказали, нам нужно сверяться ежегодно с контрагентами. Именно эти сверки являются основанием, подтверждением наличия задолженности, на основе которой мы ее, собственно, отражаем в балансе. А с другой стороны, если мы посмотрим внимательно на гражданский кодекс, то он нам с вами говорит, что если стороны осуществляют действия, в первую очередь это касается должника, которые свидетельствуют о его намерении погасить имеющуюся задолженность, да, то, соответственно, срок сковой давности у нас продляется. То есть, смотрите, какая интересная история. У нас есть с вами какая-то задолженность. Ну, допустим, срок сковой давности у нас начал там, течь с 1 февраля. И мы начали отсчет вот этот три года. Да. Мы в декабре подписываем, соответственно, с нашим должником акт сверки да? И с этой точки зрения мы с вами должны начать отсчитывать наш срок сковой давности, соответственно, с этой даты. Какие еще действия могут свидетельствовать о том, что нам надо менять вот эту дату, точку отсчета? Ну во-первых, прислал денег наш должник. Причем не важно, сколько, и не важно, какие деньги. Да? Смотрите, он нам там должен 10 миллионов, он нам прислал 50 тысяч. Но он же прислал, и тогда, вот от этой даты, мы начинаем снова считать срок исковой давности. Он вообще нам не прислал никаких денег, но зато прислал письмо с просьбой отсрочить. И даже не важно, что мы ему ответили, тем не менее у него есть обращение, которое подтверждает, что да, он признал свою задолженность и просит ее продлить. И вот отсюда мы попадаем с вами вот в эту ситуацию, такую достаточно неприятную, когда наш срок сковой давности будет продляться. Гражданский кодекс установил, ограничения, но не более 10 лет, да, но я к чему, посмотрите, пожалуйста, если там наш дебитор не подает никаких признаков жизни, то есть он нам не пишет денег, не присылает, но не призывая нарушать бухгалтерское законодательство, упаси бог, но вы должны четко себе понимать, что любая сверка, в принципе, продляет этот срок совсем что следует признать убытки через 10 лет по какой-то поставке для поставщика с учетом высоких темпов инфляции но ну это в принципе обнулить почти что эту дебиторку поэтому обратите пожалуйста вот на это внимание когда у нас есть вот эта дебиторская задолженность, то как вы помните, она у нас там делится на срочную, то есть по которой срок не истек, просроченную, с которой мы должны с вами определиться, с какого момента мы вообще считаем, что она просроченная. Ну и, наконец, потом у нас появляется сомнительная и уже безнадежная. И с этой точки зрения мы помним, что мы должны вообще указать, в нашей учетной политике, когда мы признаем сомнительную дебиторскую задолженность, ну и заодно установить порядок формирования резерва по, сомнительной, по этой сомнительной дебиторке. Многие пользуются... Теми положениями, которые, соответственно, нам дает 25 глава, я думаю, вы помните, НКРФ, я думаю, что вы помните про это, когда у нас там до 45 дней ничего не признается, 40, после 45 до 90 признается 50%, а потом после 90 признается 100% в дебиторской задолженности. То есть мы считаем отдельно по каждой организации, и при этом там есть оговорочка такая, что рассчитав вот полный соответственный резерв, там он кстати, если в учете он обязательный, то в налоговом учете это добровольно для тех, кто решил его формировать. Так вот, там есть оговорка в налоговом кодексе, что когда вы его посчитаете, то вы можете признать не больше этот резерв в сумме не больше 10% от соответствующей выручки этого периода или соответствующего периода прошлого года. Так вот, Здесь мы должны посмотреть, если нам подходит такая учетная политика, ну мы считаем, что мы не будем изобретать никакую другую, мы можем ей воспользоваться совершенно спокойно, но ее надо опять же зафиксировать, да? за исключением одного момента. Вот это вот дополнение про 10% оно не может быть признано в бухгалтерском учете. Здесь мы признаем, соответственно, все в полном объеме. Кроме того, мы должны иметь в виду, что, соответственно, мы все-таки должны четко вот обозначить, когда мы начнем признавать вот эту сомнительную дебиторскую задолженность, с какого момента, потому что у нас в бухгалтерском учете это никак не закреплено. Когда нам уже нужно вообще начинать работать с дебиторской задолженностью? Ну, Смотрите, во-первых, у нас могут быть разногласия с контрагентами. Если у нас есть разногласия, а у нас такое бывает достаточно часто, то мы должны все-таки вывериться с ними. К сожалению, практика показывает, что вывериться иногда невозможно. Ну, то есть обе стороны а, уперлись, они, каждый считает, что он прав, и с этой точки зрения, ну какая рекомендация? Ну, в принципе, можно придерживаться своей точки зрения, да, потому что вот мы все сделали, мы все направили, они нам ее не подтверждают. Ну, если вы уверены в своей точке зрения и можете предоставить, например, тем же аудиторам все документы, что она именно такая, ну, прекрасно. Не факт, что такая точка зрения будет воспринята, но, по крайней мере, есть какие-то аргументы для того, чтобы мы с вами могли, соответственно, говорить об этом. Нам надо признать сомнительную, но ну, мы про нее поговорили. Нам надо признать, соответственно, нереальную взысканию в связи с тем, что у нас, соответственно, истек срок исковой давности или у нас там что-то произошло с нашим дебитором, и мы ее уже не получим, эту дебиторскую задолженность. И, естественно, мы должны еще посмотреть, соответственно, то, что нам подлежит, ту дебиторку, которая подлежит восстановлению и ранее была списана соответственно в убыток. Ну, как вы помните, мы ее списываем в убыток, но в принципе имеем право, если считается, что все-таки получим еще учитывать за балансом. На самом деле предполагает, что мы всегда учитываем по счету 0,07 за балансом, в течение пяти лет. И если получим деньги, то нам придется, соответственно, восстановить. Ну, не очень частая ситуация, но тем не менее я в практике свои такие ситуации видела, когда вдруг кто-то вспоминал и присылали деньги. И вот, к сожалению, если у нас э, не было нормального учета, раз. Второе, если у нас сменились бухгалтеры, но иногда бывает, что уходит бухгалтер, который помнит там историю каких-то взаимоотношений с контрагентами и присылает деньги просто какая-то организация, особенно тоже без указаний чего-либо просто прислали там, сославшись на документы, который у нас вообще уже давно нет, и мы с вами не знаем, что с этим делать, поэтому посмотрите, пожалуйста, нам вот это учет за балансом, это не так сложно, а он позволяет все-таки потом четко идентифицировать те деньги, которые мы с вами получаем. Значит, ну про сомнительную мы с вами поговорили. Основания, которые предполагаются, могут существовать для того, чтобы мы могли вообще говорить об этом. Ну, во-первых, у нас, естественно, нет обеспечения никакого дебиторской задолженности. Это очень частая история. Наш клиент нам никак не отвечает. На попытки с ним взаимодействовать мы посылаем ему письма, мы пишем по электронной почте и так далее. Он отсутствует по месту регистрации, ну и, соответственно, есть ли конкурсное производство в отношении нашего дебитора. Значит, мы с вами создаем резерв по сомнительным долгам, признаем его, естественно, по 91 счету. Хочу обратить ваше внимание что резерв по сомнительным долгам у нас регулируется в 21 ПБУ. Мы о нем говорили на прошлом занятии, под него теперь попадает порядок начисления амортизации у нас, потому что там поименованы все элементы амортизации. Так вот, в принципе, он о чем говорит. О том, что у нас эти параметры формирования резерва по сомнительным долгам могут меняться перспективно, поскольку 21 ПБУ и предполагает, соответственно, что мы можем поступать здесь, соответственно, по-разному. Итак, мы с вами говорим о том, что признаем это прочие расходы, прочими расходами. Нереальную для взыскания дебиторку, соответственно, мы тоже признаем, либо, если у нас создан резерв по сомнительным долгам по этой дебиторской задолженности, мы будем ее списывать за счет резерва, по сомнительным долгам, если мы этот резерв не создали ранее, ну, то есть, например, у нас было с этим все нормально, и вдруг он резко у нас там исчез, ну, например, резко признан банкрот, мы даже не успели по нему резерв создать, то тогда мы будем уже просто списывать, соответственно, уже в убыток, без создания каких-то резервов по 63-му счету. Так, это мы посмотрели. Хочу обратить ваше внимание вот на этот слайд, который, в котором собраны ошибки при списании дебиторской и кредиторской задолженности вместе с их налоговыми последствиями. То есть мы это вообще предполагаем, что если мы списываем, то как бы здесь не возникает никаких проблем. А между тем проблемы могут возникнуть. В основном здесь, вот там, где налоговые последствия, это какая-либо обобщена арбитражная практика или решение налоговых органов. Итак, смотрите, основания, которые у нас с вами есть. Мы списали дебиторскую задолженность на основании решения суда до окончания срока исковой давности. Ну вот здесь надо быть очень аккуратными по этой части. С одной стороны, у нас есть документ решения суда, а с другой стороны, если мы посмотрим, то решение суда, соответственно, не поименовано в перечне причин, по которым может быть списана, соответственно, дебиторская задолженность. Надо быть здесь максимально аккуратными. Я понимаю, что организация заинтересована признать дебиторку убытками, да? но ну, имея в виду, которая у нас уже, там, например, будет понятно, что не будет погашено. Но тем не менее, списание в расходы дебиторской задолженности, по которой отсутствуют документы а, в связи с истекшим сроком, Де... исковой давности. Но смотрите, коллеги, у нас, к сожалению, тоже с документами не везде хорошо. Если у нас нет по ним документов, то мы как бы видим в учете в бухгалтерских регистрах, что у нас эта дебиторка висит давно, мы там пытаемся вступать в какие-то отношения с нашим дебитором, ничего из этого не получается, но в бухучете учете-то мы ее спишем в связи со стечением срока исковой давности, хотя тоже будет не очень хорошая история, потому что нам надо будет составить бухгалтерскую справку там, с указанием причин, что документы утрачены, восстановление невозможно. Но для цели налогообложения мы с вами не можем ее признать, потому что, как вы помните, расходы документально подтвержденные. Но если нет по ней документов, то значит нет. К сожалению, практика показывает, что таких тоже довольно много у нас истории. Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в периоде более позднем, чем положено по законодательству. Ну вот мы с вами поговорили о определи, об определении срока окончания, даты окончания срока исковой давности. И предполагается, что, соответственно, мы все-таки как бы вот по списываем. Уже с учетом того, что есть. Мы проводим инвентаризацию, мы приглядываем за этими датами, но как смотрят на это законодательство налоговое? Если, например, речь идет о дебиторке, то есть о том, что мы признаем убытками, то, в общем, нам говорят совершенно спокойно. Да, вы можете признать эту дебиторскую задолженность в периоде, либо когда это надо было сделать, либо в более позднем периоде. Ну, собственно, кому от этого плохо? Ну, вам и позже признали свои э, расходы для целей налогообложения. А вот что касается, например, кредиторской задолженности, что она это же доходы. Мы же списываем свою кредиторку в доходы, да, то если мы, например, ее признаем в более позднем периоде, то фактически мы занизили свои доходы в том периоде, когда надо было ее признать. Поэтому подача исправительной декларации, соответственно, внесение при существенности сумм исправления финансовой отчетности, то есть все как положено. Списание просроченной дебиторской задолженности при применении ОСН. Значит, ну что, ну не поименована там, соответственно, вот эта дебиторская задолженность. Значит, не признается расходом. Как вы помните, у нас на упрощенной системе налогообложения закрытый перечень расходов, и все, что не поименовано, мы просто признать не можем. С расписания просроченной дебиторской задолженности в расходы при наличии встречного обязательства. Коллеги, я думаю, что вы помните, если есть встречное обязательство, то есть какая-то кредиторка, то мы должны, соответственно, эту дебиторскую задолженность закрыть на, на если есть кредиторка, то, соответственно, мы закрываем ее, исходя из суммы той кредиторской задолженности, которая есть. Если кредиторки не хватит, ну тогда да, тогда мы ее спокойно уже признаем. Уже убытком, но если хватает кредиторки, то мы вообще должны провести зачет взаимных требований. Списание дебиторской задолженности при реорганизации. Вот здесь надо очень аккуратно быть, потому что если у нас есть реорганизация, то, как правило, у нас есть право и преем... реорганизация у дебитора, то, как правило, у него есть приемник, и поэтому дебиторка, переходит в составе активов, соответственно, к правоприемнику. То есть она не просто у нас где-то теряется, потому что, возможно, этой организации больше нет, а теперь у нас просто-напросто уже новый должник. И мы с вами должны иметь это в виду. Списание дебиторской задолженности после подписания акта сверки до истечения срока исковой давности. Коллеги, ну, мы с вами, сами понимаете, привязаны, соответственно, к сроку исковой давности. И раньше этого мы признать эти убытки не можем. Ну и, наконец, уже списание в расход дебиторской задолженности по сделкам со взаимозависимыми лицами. Коллеги, я думаю, что вы помните, что у нас есть, соответственно, 40 статья, которая вообще, посвящена контролю цен между операциями, над, между взаимозависимыми лицами. Но я к тому, что внимание... Вот к этим операциям со стороны налогового кодекса оно вообще-то довольно пристальное. И иногда мы сталкиваемся с вами с практикой, когда одна взаимозависимая организация осуществляет какие-то поставки или оказывает услуги другой, та совершенно спокойно признает дебиторку и обе стороны знают, что вообще платить-то никто не собирается. Но это, конечно, замечательно, что они про это знают, да, хотя мы понимаем, что с точки зрения здравого смысла невозможно. И э, вообще-то, э, если бы мы посмотрели на девятое ПБУ, это доходы организации жестко, то оно вообще запрещает признавать выручку, если мы не уверены. В том, что нам заплатят. Мы будем считать, что про это нигде не написано. Но если есть взаимозависимость между организациями, и она у нас на поверхности, и мы видим относительно системные, даже я уж не говорю про просто системные поставки, то, в принципе, мы можем с вами четко понимать, что в случае проверки эта ситуация будет признана, соответственно, искусственной. И здесь мы с вами не можем признать эти расходы для целей налогообложения. В учете, да, мы можем их признать, в налоговом учете, соответственно, нет. Что касается здесь... Писем, сейчас я закончу уже, что касается писем, которые я вам здесь подобрала, это все письма, касающиеся дебиторской задолженности. В части этих писем рассмотрены различные аспекты дебиторки в части списания, признания ее просрочной, безнадежной и так далее. В части из этих писем рассмотрены комплексные основания, поэтому я не стала расписывать какому конкретно, какой конкретной ситуации посвящено то или иное письмо, но если будут проблемы, к этому всегда можно обратиться. Что касается кредиторской задолженности, посмотрите, пожалуйста, на нее тоже очень внимательно, потому что если мы говорим с вами о кредиторке, то это доход, о списанной кредиторке, то, как вы понимаете, это доходы организации. Но есть иногда такие какие-то нюансы в, например, в ее списании, ну, например, у нас она условно срок сковой давности по кредиторской задолженности закончился там 5 декабря, а приказ директора на ее списание вышел там 15 января, да, ну, в связи с какими-то обстоятельствами, то хочу обратить ваше внимание, что вот здесь, несмотря на то, что у нас распорядительный документ, уже появилась позже, чем прошло закончилась отчетная дата, то на самом деле мы должны были списать ее, соответственно, по сроку исковой давности, то есть в законченном году, если она там закончилась, какого там, 5 декабря, да, то, значит, в мы и должны были ее, соответственно, списать. И то, что у нас не было приказа, не будет основанием для того, чтобы отразить ее в следующем периоде. Но мы понимаем, с какой целью это, соответственно, сделано. Это попытка скорректировать, соответственно, базу по налогу на прибыль. Но в этой части мы должны иметь в виду, что мы должны все-таки признавать здесь по сроку исковой давности а не по каким-то иным распорядительным документам, которые у нас с вами здесь есть. Что касается списания кредиторской задолженности, то, тем не менее, у нас документы такие же, приказ руководителя и, соответственно, акт инвентаризации. Ну, есть еще, в принципе, письменное обоснование списания задолженности. Ну, то есть, все-таки мы должны пояснить, а почему мы не платим эту кредиторскую задолженность, к сожалению, у некоторых организаций есть такая системная практика, когда они не оплачивают кредиторку, а через три года, в принципе, ее спокойно списывают на прибыль. Но при несущественности сумм, я боюсь, что на это особо никто не обратит внимания, при существенности, если есть аудит, то аудиторы должны отметить этот факт и, соответственно, сделать замечание своему клиенту. Но если суммы небольшие, то иногда это может как-то ускользнуть от внимания аудиторов. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, что тоже, соответственно, мы здесь должны оформить документально все, что нам с вами здесь нужно. Для целей налогообложения. У меня здесь перечислены, соответственно, те основания со ссылками на документы, по которым мы с вами, соответственно, либо не признаем там в составе уже в составе доходов, какие-то списания и так далее. Но посмотрите, здесь совершенно конкретные ситуации, если у кого-то есть такой интерес. Еще один вопрос, на котором я хотела бы остановиться, потому что... Когда мы с вами рассматривали стандарты, на которых, к сожалению, было очень немного времени, я его особо-то на нем не остановилась. Значит, что касается изменения уже в отчетности. Ну, как вы знаете, мы с вами можем, соответственно, сейчас мы подаем отчетность в электронном виде, в налоговую инспекцию, и с этой точки зрения у нас, соответственно, есть еще альтернативный способ представления налоговой инспекции непосредственно в электронном виде на сайт ФНС. Ну, я не знаю, насколько это удобно делать организациям, но в законе об их тем не менее, это предусмотрено. Ну и, наконец, мы с вами а, на сейчас имеем уже возможность, подавая в налоговую инспекцию отчетность, а, знать, что в государственном информационном ресурсе она будет расположена, и у нас нет необходимости ее еще раз дополнительно передавать в какие-то другие органы. А, хочу обратить ваше внимание на то, что во всех рассмотренных новых по СБУ произошло, в принципе, значительное расширение а, требований к раскрытию информации которая идет в отношении объектов учета. Но поскольку мы с вами сближаемся с МСФО, о чем неоднократно говорили, то там очень большое внимание уделяется раскрытию информации. И если вы посмотрите, то в наших ФСБУ сейчас в новых, тоже значительно расширился состав той отчетности, которую надо, состав тех показателей или тех обстоятельств, которые надо раскрыть. Но я здесь вот не все перечислила все, что есть, потому что, например, если говорить про капитальные вложения, да, то мы с вами понимаем, что там были требования раньше в шестом ПБУ, сейчас они уже попали в 26-й стандарт, и если вы посмотрите, то, например, у нас есть требования по раскрытию капитальных вложений, вот они у меня тут подчеркнуты, часть из них новых, да, Капитальные вложения, которые касаются, относятся к инвестиционной недвижимости или к другим объектам. Вот если у нас есть такие объекты, как инвестиционная недвижимость, значит нам надо отметить это обстоятельство. Да? Мы с вами, как вы помните, можем в табличках отмечать, можем это описать словами, то есть вербально выразить, ну как кому удобно. Если у нас произошло обесценение, соответственно, капитальных вложений или наоборот потом восстановление то опять же мы должны раскрыть этот факт в отчетности. И вот если вы посмотрите, то у нас тут довольно подробно требуется раскрытие целого ряда вот таких обстоятельств. Ну, про обесценение даже говорить не приходится. Про инвестиционную недвижимость тоже у нас везде четко написано. Дальше у нас с вами... Например, элементы амортизации основных средств и их изменения. Смотрите, ну элементы, мы с вами говорим, срок, э, извините, э, метод начисления амортизации, наличие ликвидационной стоимости, срок. От нас не требует раскрытия каждого срока. Но если будут какие-то существенные подвижки, и или мы начнем менять методы, или мы всегда считали ликвидационную стоимость равной нулю, а потом поставили уже другие величины, то надо будет как минимум отметить это обстоятельство и указать причины, ну так сказать, в связи с чем мы так сделали. Ну причины, какие у нас могут быть причины? но ну, про изменение срока... Там можно отметить там как бы общие ситуации в связи с изменением в связи с изменением планов планов руководства по использованию объектов основных средств да? то есть нам не надо весь перечень что у нас там поменялось с 5 лет даже на 6 или там с 3 нет с 3 мало с 5 на 3 да вот это не надо будет но общую картинку оценку нам надо дать если мы с вами говорим о ликвидационной стоимости. Ну, например, мы никогда ей не пользовались, то есть мы с вами ее признали спокойной, равной нулю, а потом мы приняли решение, что все-таки мы будем ее учитывать. Но надо объяснить тогда, почему. Что мы считаем, что вот в принципе там будут материальные ценности, которые, оказывается, имеют существенное значение, и которые потом будут или реализованы, или использованы. То есть все-таки привести какие-то аргументы. И хочу обратить ваше внимание на том, что очень много у нас с вами раскрытий по аренде аренда новый стандарт и если вы посмотрите вот здесь действительно очень много аренды по аренде раскрытий в том числе касающиеся важных вопросов по тому как мы определяли соответственно и ставку дисконтирования какие проценты у нас пошли финансовые расходы и так далее то есть мы должны подготовиться к тому, что от нас требуют более подробно раскрывать информацию. Коллеги, у меня все. Благодарю вас за внимание. Есть в папке... Так, подождите, сейчас посмотрю. Сейчас, секундочку. Так, нет, не в этой. А, вот он вопрос. Так, сейчас, секунду. Расскажите, пожалуйста, о прощении займов иностранными контрагентами, При каких условиях прощенный... Займ не учитывается при расчете по налогу на прибыль, если ограничение по сумме долга при прощении он становится отложенным налоговым обязательством или активом. Так, ну, во-первых, что касается отложенного налогового обязательства, то э, отложенное налоговое обязательство или актив это налог на прибыль а не сам займ, да, то есть если у вас по этому обстоятельству возникает, соответственно, возникает, соответственно, разница в налоге на прибыль только в отношении этой части, то, соответственно, тогда вы, у вас он появится или не появится. Что касается прощения иностранными контрагентами. Коллеги, давайте я уточню, вот, свете происходящих наших, последних событий. Давайте я это уточню, этот вопрос, как он сейчас рассматривается, и тогда через организаторов пришлю вам ответ, Анна, если вы не против. Хорошо? Потому что я не уверена, что, он, что этот вопрос сейчас решается по общему правилу. Потому что по общему правилу мы, соответственно, должны будем признать, у нас будем признать его доходами. Я думаю, что, возможно, сейчас есть какие-то обстоятельства вот, в связи с чрезвычайными событиями, которые у нас происходят, по которым мы можем, соответственно, признать что-то другое. Я посмотрю, если Ну, отвечу в любом случае, но ну, может быть есть какой-то позитив. Для вашей организации в части налога на прибыль. Я поняла ваш вопрос. А по отложенным налогам там будет признаваться только разница, если она будет возникать. По налогу на прибыль. Не сами заем. Ну вот, договорились. Коллеги, я надеюсь, что мы с вами с этими вопросами разобрались. У нас осталась последняя встреча, и надеюсь, что все-таки мы как-то с вами продлину, продвинулись в наших направлениях. Тогда я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До следующего вторника. До свидания.